Привет, меня зовут Игорь Артихов, последние пять лет я работаю в продуктовых и аутсорсинговых компаниях на позиции UI UX дизайнера. Я знаю, у тебя есть мечта, ты очень хочешь стать крутым дизайнером. Ты пробовал осваивать современные инструменты такие как Adobe XD, Sketch, Figma, Photoshop и даже нарисовал свой первый макет, но у тебя разбегаются глаза от разнообразия информации, ты не знаешь за что хвататься и с чего начать. Специально для тебя мы подготовили обновленный курс про создание современных веб-приложений и сайтов. Ты узнаешь про правила использования современных интерфейсов. Ты научишься делать приложения не только красивыми, но и удобными. На протяжении курса под менторством опытных наставников у тебя будет как минимум две работы в портфолио, которые достойны будут позиции UI UX-дизайнера. Ты нарисуешь лендинг-пейдж и мобильное приложение, а при успешном прохождении курса получишь сертификат. Подавай заявку на курс и присоединяйся к сообществу единомышленников. У тебя все получится.